Привет, друзья. Ну, по названию ролика вы поняли, что тематика не то шуточная, она веселая, экспериментальная, в общем, бешеный взрывающий мозг эксперимент. В этом гараже я уже ездил на масле подсолнечном из магазина. Сегодня будем кататься на подсолнечном масле из фритюрницы. Вот оно у нас в ведре. Предыстория. А это жидкое, да? А это жидкое. Что жарили на ней? Мясо или картошку? С ресторана брал, да? Тебе у меня картошка, которая нужна. Да мне без разницы, что чебуреки там. Вот это чебуреки. Да? Вот это. смотри, какой густой. Вот это вот на этом реально машина не поедет. d 3 Это именно люди, которые дома делают, да, фрит. Ага потом приносят и сдавят до щитри yeah. и они потом сюда заливаются и две бутылки закрыты то же, то же самое да вот это Здесь. это с Макдональда вообще а потом что будет из него его концовки этого масла они его перерабатывают да. а вот смотрите, чистое да масло это будет почище да его фильтровать даже не надо получается я возьму пару бутылок возьми возьми короче эксперимент бешеный будет не, ну это вообще лайтовое, смотри это можно прямо в бак лить и ехать Спокойно. Да, можно. Ну, старые зеля, да. В Изии да. всякие какие-то жиры делают, А, Березный, да, да, да. да, да. Березный. Березный. Оно в себе собирает канцерогены. но ну, смотри, вот сравни это масло даже на вид. Здесь раз переезжали, наверное. Они, смешивают этот э, животный жир. Да? Тоже бывает, да. Белый такой. Березный, бывает, да. Я думаю, что фрит это постоянно такой вариант. Вот Березный. на это машина без проблем поедет. Если отфильтровать. Здесь понадобится предварительное приготовление, потому что. Ну, экстрим заливать сразу из сковородки тем более сковородки индустриальные не домашний сначала емкости почистим чтобы не было беды потому что менять мотор из-за эксперимента не хочется но ну, а если отфильтруем то думаю уже никаких проблем не возникнет в принципе фильтр тоже есть топливный его никто не отменял но консистенция всякой гадости канцерогенов зашкаливает поэтому надо максимально подготовиться так тут у нас есть масло ну, как по типу бензина 98 бензин чистое все это из сковородок частников то есть люди на мусорку специальную выбрасывают масло которое использовали в своих фритюрницах то есть там все лайтово сейчас будет трэш хотя это тоже не трэш будем фильтровать через тряпку банально другого варианта нет но думаю что этого хватит вполне из магазина конечно было менее боязнь я вообще не боялся потому что знал что это проделывают очень часто здесь конечно ситуация другая немного фу запашок конечно еще тот тоже грубая очистка, скажем так. Но по консистенции, конечно, оно напоминает сильно дизель, правда гуще немного. Все то, что может быть сжато и воспламенено, подходит для баков старых дизелей. Вплоть до отработки обычной, банальной, из мотора. До масла трансформаторного на всем этом можно ездить. Причем без особых проблем. Смотрите. Что творится. А, фу. Это больше похоже на моторное масло, чем на соляру. Давай это тоже сюда до кучи зальем. Практически дизель, только чуть-чуть гуще. Но тоже похож на хорошую синтетику. не будет, поэтому либо верить не на слово, либо дела как писка. Немного разбодяжили мы это масло, потому что, ну, честно сказать, да, ребята, вот, откровенно, мне страшно немного на этом ездить. Хотя, самая большая проблема может возникнуть от того, что масло застынет тупо и станет очень плохо текучим. Но все-таки думаю, что прокатит у нас. Лохматов нет, грязи нет. Еще раз мы его отфильтруем для уверенности. Двойной слой фильтруем и уже вот это масло, трижды отфильтрованное, мы зальем. Вечно огонь горит, в баке ну максимум 5 литров, поэтому эксперимент будет честным и прозрачным. Пойдем заливать. Так, погнали. Честно сказать, мне немного жутковато на самом деле. Потому что такого делать не приходилось раньше. Но я практически уверен, что все будет нормально. Вот оно масло. Многие там могут обвинить в подлоге. Ну, Дим, понюхай. Пирожками. Подтверждаешь? Да. Клят не будет, верьте на слово. А если не верьте, так, ну и не верьте. Все. Назад дороги нет. Сильно только не нагинает а то выключится она, камера. Да, смотри, она, вот дизель, да, вот, один к одному дизель, просто чуть более густое это масло, чем солярка. Сейчас мы поднимем машину на подъемник, покажем, что нет второго дна, что бак один, а то там в прошлый раз мне сказали, что шланг отдельно идет там, в ведро какое-нибудь. Все по-честному. Но, ребят, еще раз говорю, Повторять это с современным дизелем не стоит, потому что это может плохо закончиться. Хотя многие утверждают, что можно ездить и на моторах CDI, и на TDI даже. Ну, тут могут быть результаты самые непредсказуемые, поэтому не советую делать этого. Вот смотри, остатки пирожков вот здесь. О -о -о. Ну, в общем, это масло, ребят. Обычное подсолнечное масло, причем из сковородки большой ресторана, даже не из домашней. Знаете, что сейчас сделаем? Добавим еще вот этого. Это, короче, как будто бы 98-й, да, если брать, так бензин. Это 76-й, а это 98-й. Ну, хоть немного, да, ситуацию улучшим, потому что страшное дело. Густое оно. И зимой делать это ни в коем случае нельзя, потому что масло тупо замерзнет, и все. Даже дизель замерзает хороший в сильные морозы. Масла под... О, все, больше не будем, потому что, смотри, видишь, поднялась муть. Ну, в принципе, страшного тоже ничего не будет. Забьется фильтр топливный максимум. И все. В общем, сейчас в баке литров 5 максимум солярки. И все-таки я машину не хочу выкидывать, поэтому вот такую вот вещь залью. хочется чтобы немного ситуацию улучшить, потому что ну реально страшно. Если машина встанет колом, будет очень неприятно. На ней еще нужно ездить, поэтому мы зальем стан бустер для того, чтобы увеличить цитановое число. Подсолнечное масло – это идеальное топливо, по большому счету. Просто зимой оно будет замерзать и густеть. Ну и современные системы топливные, у них тонкие дюзы, форсунки очень сложные, очень тонко устроенные. Система Common Rail, и там, думаю, что нежелательно будет таким заниматься. Сейчас мы заедем на подъемник, я покажу, что нет второго дна, и поедем покатаемся немного. А эта вещь реально выручает, когда плохое качество топлива, то есть оно стабилизируется. пошло поехало. Не пока и нет. Погнали в гору. Вот он. Видите? Вот горловина. Никакого второго шланга нет. И, о, глушак сечет. То есть из бака все идет напрямую в ТНВД. О, совершенно нормальный старый дизель. А тут масло даже в бак можно. Что мы и сделали. Звук будет хуже немного, но неудобно много. Давайте отсоединим микрофон и поедем. Видишь, что рабочая машина, да? Да. А это зачем, интересно, что приклеил, чтобы никто в торпеду не ударился головой? Вот в прошлый раз, мои наблюдения, разницы никакой не было абсолютно. Ну, единственное, что чуть-чуть проседала тяга, потому что, ну, понятное дело, масло этой соляркой, И стало число меньше, чем у дизеля. Ну, вот мы компенсировали присадкой. а тебе говорю, бешеная тяга. Ну, прям 300. 300 километров, давай проедем хотя бы 10, думаю, этого уже будет вполне достаточно А знаешь что предыстория? Я рассказывал уже в секретном гараже У меня был раньше сосед, он ездил на Гольфе 2, старом И я постоянно, когда попадал вот за ним, хост-хост вот его постоянно воняла жареная картошка, я понять не мог, в чем дело один раз, два раза, три раза Остановил, и что с тобой происходит, что, в чем дело а Он открыл багажник и показал мне эти типа, путыльки. То есть он тупо ездил по фритюрнице, собирал масло и ездил на нем Если вы не верите, можете проверить сами Но не стоит этого делать, если у вас современный двигатель Это может и прокатит, а может плохо закончится А если масло разбавляется ярко пополам, то это вообще без проблем Но опять-таки на старых и, скажем так, и современных двигателях и главная проблема в чем она в том что зимой в морозе это масло может замерзнуть по моему даже машины переделывают бывает машина которые специально ставят подогреватель это масло размягчается и машины спокойно на нем ездят а интересно вот по экологии это лучше или хуже такой вариант да я думаю что лучше лучше но только мотору хуже будет потому что нагар да, закоксуется вот теперь уже стопроцентно мы едем на масле Динамика обычная, для этой машины У нее 75 лошадей Я на ней отъездил 30 тысяч и разницы особой не вижу В прошлый раз толпана чуть постукивали Потому что масло было дешевое самое Я хотел купить архисовое, Жена не дала 4 евро за пол литра Сумма сошло, что -то. Дорогой эксперимент через чёрт А так я знаю лично людей, которые не просто для эксперимента, а очень долго ездили на этом масле И просто шокировали европейцев тем, что выходили из магазинов с тележками, полными масла И прямо на парковке заливали в бак В то время не было телефонов, а то снимали бы их и выкладывали в YouTube И только наши до этого додуматься могут Хотя вот это биотопливо, оно же уже везде есть фактически Рапсовое, да? Да, из рапсов делают. В Украине очень много этих плантаций рапсовых. Как я знаю. Европейцы собирают и делают биомасло. Ты знаешь, что я слышал от одного знакомого? А вот который масло дал мне. Что его покупают по 45 центов. Вот такое масло, представляешь? Я говорю, не может быть, он говорит, да, стопроцентно. Я слышал, что технология простая, чтобы делать да? биодизель. Света? большие бочки там вмешают и фильтруют и фильтруют, да. Да видишь, мы фильтровали два раза, через одну тряпку через двойную тряпку. Ну фильтру, скорее всего, хана, я так думаю. Хотя в прошлый раз никаких проблем, так и оставил старый фильтр. По-моему, он и стоит с тех пор, представляешь? Но здесь масло грязное, поэтому если из того, что забьется он. А фактически, если так подумать, нефть, это же... Животные, да? Деревья. Там, биомасса, которая разложилась там под давлением, бешеным превратилась в, в саму нефть. Так, проехали 4 километра. Ничего не изменилось абсолютно. Посмотрите, ну, гордочки. Я знаю, что думал, почему у нас такое не ставят? Эти значки со скоростью. А знаешь почему? Потому что наши люди будут делать так, чтобы там было 99 максимум. И селфи потом все делать на этом фоне тут мордочка, минус 2 очка и думать, ага, давай-ка я потише поеду. Ты очень чемпион да, по этим да, да, я был. штрафов Профессионал? Собирал, собирал. Так, дальше, на чем еще можно ездить? Можно ездить на масле трансмиссионном, это очень дорого, это просто нереально. Можно ездить на отработке. Вот если синтетика была у вас в моторе, жидкая, слил ее, залил бак, поехал, без проблем поедет. Вот хотите ведь хотите нет на отработке, на, тем более, это, как он называет, трансформаторном масле. Она тоже жидкая, без проблем. Дима, в Чечне есть места, ну, скважины нефтяные, из которых просто черпают из земли, фильтруют, в бак заливают и едут. Представляешь? Круто. О вот, трактора, КамАЗы. А фактически это же одна из низших стадий переработки топлива, то есть нефти, этот дизель. То есть ничего удивительного абсолютно нет. Это масло тоже может также же перегнать. Сотня на подсолнечном масле. Смех смехом, можно бесплатно ездить вот так. Если у вот тебя масло стоит, фильтруй. Там просто такое есть масло. Да, да ладно, да не. Это масло что ли? Фу блин. Очень вкусно пахнущее масло. Можешь пахнуть чебуреками, можешь пахнуть фрит-картошкой, можешь пахнуть огорочками, бифштексами, чем хочешь. Раньше кафешки, рестораны, общепит, они его сдавали за деньги. Точнее, не сдавали, они деньги уплатили, чтобы его не забирали. Сейчас уже поумнели, вот появилась одна фирма, вторая. Даже сейчас есть кухни, которые отдают бесплатно его. То есть просто приехал и забрал. Ну, большинство уже продают. Они должны его менять там постоянно. Там, да -да -да. В день-два-три раза, ну не знаю, или в два дня один раз. А они этот срок, ну, соответственно, удлиняют, чтобы сэкономить. И масло получается просто омерзительное. Она воняет страшно, она какая-то уже как вода. Кто-то будет смеяться, а тот, у кого есть там фритюрница, например, и много масла, будет это использовать по уму. Мне рассказывал ни один человек, не два, ни три, что тупо заходили в магазин, загружали тележку масла, потому что оно дешевле, чем на заправке. Дизель заливали, ездили. Вот именно на таких старых машинах, на Гольфах первых и вторых, на третьих Гольфах тоже там простые моторы стоят, на Пежо, на старых хреном. Вот в общем старые дизель, даже БМВ старые моторы тоже без проблем переваривают это масло. Это приставной клапан изучал? Посмотри. Ну, вот. Тяга какая. Да, чтобы до то масло было дешевое, жидкое, а это густое и Поэтому такая мощность. едет. Да, работает так. Лучше, чем в дизеле, да? Мы ездили, наверное, уже 15 километров. Да? Ровно 15 километров. Как ты узнал? Ты удивлен или нет? Да, я удивлен. Я удивлен. Серьезно? Я первый раз вижу. Я думал, что из масла, из масла делают биодизел. А что, прямо чтобы, не знал? Да? прямо так залитие? И еще после сковородки. Не забывай. Не просто так, по после сковородки еще. Давай этого Петра попросим, чтобы понюхал. Что он скажет. Какой? Плацентами. Типа Но это видимо не от фрита. От фрита там вообще бывает бешеный запах. Спасибо большое. Вот так, ребят. Это был супер-мега опасный, нет, честно сказать, я немного боялся, потому что, ну, мало ли, если машина встанет, неприятнее же будет. Рабочий конь, французский. Вот и все, следующий час будем ездить? На отработке, вот. Если искну, то есть тупо берем отработку из бочки и заливаем. Масло моторное без проблем можно заливать, но это дорого чересчур, а отработка... Но опять не самое дешевое, хорошее, а синтетики. Такой вот авантюрный эксперимент мы сегодня провели. Если у вас есть комментарии к данному ролику, делитесь им под видео. Приходите в АвтоХелп, в Инстаграм, на Зелла Рацию. На связи проекта. Всем всего доброго. Пока. До свидетельство к этом гараже.